Жаркая погода в Татарстане на этой неделе обусловлена тем, что мы находимся на западной периферии Антициклона. Юго-восточные южные ветры формируют благоприятную температуру, но уже к концу недели столбики термометров пойдут на спад. Вот согласно прогнозам центра Российской Федерации, начиная все-таки с воскресенья, у нас будет некоторое понижение температуры. Но она все равно будет соответствовать именно нормам майским и даже превышать его Основываясь на прогнозе Гидромедцентра России, профессор отметил, что 9 мая, в День Победы, ожидается 26 градусов тепла, а если возникнут осадки, то они будут незначительными.